Ждем не своим голосом, что значит, не своим голосом. Считаете, что <связываю> не своим голосом? Что значит, дух черного колдуна должен, что ли, во мне говорить? М -м? То есть, подозреваете одержимость. Татьяна, вы, похоже, как говорится, и днем, и ночью на посту стоите. Ценное качество, ценное. Доброй ночи, друзья мои. Что-то я, наверное, знаете, <связываю> думаю, не слишком ли часто я эти стримы проводил. Что-то у меня изображение виснет, да? Звук есть. О, Настасия. О, Наталья попали на стрим. Да, друзья мои, что-то частенько, наверное, надо все-таки раз в неделю. это а что-то Микрофончик у меня э, разыскал. Старый, но видимо рабочий. Рабочий микрофон. Да, доброй ночи, друзья мои. Алексей, Татьяна, мы все еще прибираемся, молодцы, молодцы, звук есть, да, Евгений, Альбина, все, Светозар, доброй ночи, доброй ночи, здравствуйте, ах, ах, сколько, сколько уже 200 человек из Италии, привет и вам, ох, Италия, Италия, прекрасная страна, доброй ночи, дорогие мои, доброй ночи, надо чаще, не раз в неделю, ну, друзья мои, не всегда удается но сегодня вот думаю вечер такой, как говорится день такой жесткий и, и непростой. он ну, Светозар уже сам пишет стрим. Хорошо, Татьяна, Татьяна, я на, на вас на вас наде, надеюсь, надеюсь и уповаю, как. Да, Алексей. Попал на стрим тоже. Ну, что ж такого? ну Я, вижу, я часто стримы провожу. Что там? Тоже, видите, ночами не сплю. О, Константин из Карелии. Карелия тоже великолепно, Так хочется съездить туда. Прямо аж. Прямо. Но не получается. Вот надо сидеть, сидеть здесь. Не вырвешься. Не вырвешься из Москвы. Из этой вот... Прямо вот припечатали меня обязательства. Поэтому, поэтому и маюсь. Не могу, как следует, вдохнуть северный воздух, попутешествовать. А набраться впечатлений. Надо. И не, не успеваю, ничего не успеваю, знаете. И видео не успеваю сделать. Много планов. Все какие-то препятствия, знаете, темные, темные силы. Плюс, конечно, черный караван тоже у меня на шее теперь сидит и, и с ним очень много хлопот и пока не могу вам рассказать всего Ах, слишком много печатей не так ли так ли так ли татьяна слишком много печатей ну друзья мои сегодня хотел все вы конечно там интересуетесь там черным караваном сейчас просто много людей помните была такая ситуация, что вроде как некоторые замечательные люди, талантливые, попали под, под раздачу каких-то вот печати Черного колдуна. В тот момент, когда там пытались как-то на него повлиять. И многие сейчас ко мне обращаются, люди чувствительные. Но, так сказать, печати колдуна, они как бы достаточно ну, тяжело диагностируемые, я бы так сказал. Потому что ставятся не на обычные энергетические центры, а как бы в те места, которые редко, редко даже, даже знающий человек заглядывает. И они возникают, проявляются в основном в момент перехода, перехода души. И, конечно, утягивают своего владельца в какую-то сторону. Ну, в, частности, в частности, в этот <coughs> черный караван, который продолжает свое движение. Это движение будет продолжаться, ну, как так сказать несколько лет то есть это караван большой и весь замысел этот как я понимаю такой замысел достаточно глобальный и я его не сразу понял сейчас я уже осознаю вот этот процесс как он идет и осознаю то что сделал вот этот колдун что он произвел это действительно глобальный божественный процесс очень интересный и Многие известные люди пойдут в этом караване, тех, которых мы эх, тех, которых мы знаем. И уже некоторые, некоторые уже прошли перед моими глазами. И да, в караван пришел, пора, пора царя зазывать. Ну, как я понимаю, царь тоже придет, потому что царь напрямую контактировал с черным колдуном и на нем эти печати конкретные. И стереть он их не сможет. Как он попал в такой просак, ну, кто его знает. Так что у царя последние, последние, так сказать, последние мгновения идут. Ну, в нашем, в понятии, в мировом мгновении. То есть еще есть время, но находится он в сложном положении. Так, друзья мои. Ну, а вот люди, которые обращаются ко мне, которые по <смех> неосторожности, ну не, не своей неосторожности, а их, как говорится, специально подставили ради благого дела. Ну, вот пока те, с кем я контактировал, этих печатей я у них не увидел. То есть они, видимо, для энергии черного колдуна, они не представляли угрозы. Поэтому печати на них не были поставлены. Печать поставлена, разве что, на, на инициатора вот этого процесса, который, ну, как я понимаю, было осознанно э э возникает в этой ситуации. Она сначала, так сказать, многие из вас знают эту... Сначала я относился не очень серьезно, но теперь понимаю, что вот везде свои 5 копеек это так сказать, гражданка вставляет. И, как я понимаю, энергия это... Хотя нет, не буду об этом, не буду. При этом из Африки, понимаю, мне тоже сказали молчать. А? Ну, хорошо. Кстати, африканские истории, да, в принципе, интересные. Возможно, стоит рассказать вам. Давно я вам хороших, хороших сказок не рассказывал. Настоящих сказок. Все только такие сказки народов мира. Ну ничего, истории этих много у меня, знаете, длинные, длинные переходы в караване, длинные ночи на, <coughs> на привалах всегда порождают умение рассказывать очень много историй о разных мирах. А их много у меня. Ну и в этом мире со мной очень много происходило историй, и африканские из них очень, очень интересные, очень интересные, как раз о вот этих... Нам кажется, что вот эти вот, так сказать, какие-то дикие люди, вот эти африканские колдуны, а на самом деле это в, основ... в основной массе своей очень образованные, очень образованные, имеющие современное образование. Не думайте, что это какие-то мракобесы. А настоящие колдуны, они разбираются. Я знал, ну, во всяком случае, многих из них и знаю сейчас действующих, магов именно из Африки и понимаю что крайне грамотные люди крайне грамотные люди и во всяком случае даже я бы сказал сильнее китайцев они хотя тут тут мерить, мерить такими понятиями сильнее слабее не надо потому что часто это маскируется маскируется так друзья мои что же видите про печати чего-то черных караванов Приветствую, как вам события 23 января. События сложные, неоднозначные. Очень жаль, там какие-то провокации. Я э, так скользь, Понятно, дело, мне времени нету, особенно смотреть, но э, ну вот то, что там какие-то там кого-то обкидывали снежками, кого-то задерживали, там какая-то женщина где-то умерла, ей там дубиной кто-то там полицейский дал по голове, кто-то там на полицейских нападал. Тоже это сейчас начнется, вот эта вот ну, череда там людей там сажать будут. Вот это вот вся, весь негатив, конечно, меня удручает, потому что хотелось бы, чтобы это был мирный процесс. Понятное дело, что когда столько людей, тяжело это получается. Но если власть не слышит людей, не понимает, вот, не, не может поговорить, сделать, расслабить эти гайки. Они же не расслабляют, они затягивают. Тогда что, что можно понять? Вот эта волна идет. И помните, шаман предупреждал вас, что лучше мирно все, Что если дойти, дойти и сделать вот это, чтобы стали. Но они же не хотят. Они свои дворцы не хотят отдавать. Как много раз это были, были эти истории. И всегда это кончается вот так. Поэтому события неоднозначные, но радуют, что есть энергия. Вот знаете, есть энергия в народе. Есть энергия в россиянах и многим надоело это все и они хотят мирно это высказать значит власть должна присут прислушаться надо проводить выборы честные выборы менять состав госдумы менять правительство просто полностью менять даже вплоть до того что те кто э, замазали себя участием в этом в этой власти не должны участвовать в следующих выборах должны как говорится Хотя бы на время отойти. Потом уже как? В следующих выборах еще ладно. Так, когда отправляется караван, огласите, пожалуйста, весь список. А караван уже, уже в работе. А список что там? Знаете, это, это я бы сказал, десятки тысяч душ, вы думаете. То есть черный колдун вел эту работу. И вел эту работу по всему миру. Знаете. И казалось странным для многих. Казалось, что он гоняется за деньгами. То есть, он, он же ездил, работал в разных странах. И в Китае работал, и в Америке работал. То есть, это такая настолько масштабная работа была проведена, что и вот это, то, что он сюда приехал, что, знаете, он очень... Я понимаю, что это... Конечно, это не его инициатива, это божественная игра, серьезная божественная игра, которая... С помощью вот этих душ, не очень хороших душ, они хотят как бы, наполнить, наполнить определенный мир вот именно вот этой энергетикой, вот такой нехорошей, плохой кармой. То есть вот они хотят эту, эту карму этих людей. То есть это такой производственный процесс. Не буду вам уже до конца это все говорить, потому что <как> тяжело будет вообще поверить. Так, Татьяна, какая разница, есть печать или нет печати? Живите в радости и точка. Да, друзья мои, я согласен, я согласен. У меня у самого там, как говорится, есть проблематики во многим. Но действительно, это, это не повод там рвать на себя волосы. Повод жить и развиваться. Поэтому. Так, добрый. Так как выглядят печати, как печати, похожие на традиционные или просто черные круги. Нет, нет. Это бывают, когда они персональные, это бывают действительно как знаки, как, как буквы, как какие-то символы. Вот настоящие вот такие печати, они имеют, имеют вид как символ. Часто в такой буквенной изображении, конечно, там не написано, но как-то бывают персональные печати. А бывают просто как эм, как тени как кляксы то есть они бывают и такие так осталось три недели не прозевай. чего там не прозевать все мы прозевали уже расскажите про руны ну друзья мои <coughs> рун знаете сколько существует я честно говоря дружу скандинавскими рунами они они во мне уже много веков они защищают они учат они дают мне возможность жить развиваться поэтому колдун не такой уж черный если можно так сказать да друзья мои действительно не все черное не все то черное что кажется черным и не все то что белое кажется белым потому что знаете очень многие рядятся в белой одежде вот в частности те люди, которые попали, так сказать, под раздачу вот черного каравана, вроде как. Хотя, я понимаю, я исследовал про этот. Потому что не хотелось, чтобы пострадали действительно талантливые люди. Попали, так сказать. Хотя случайностей все равно не бывает. Но буквально вот человек 10, вот те, которые как бы попали под раздачу, участвовали в гоне этого черного колдуна, в разных.. В разных ситуациях, они оказались без печати. Потому что, как я понимаю, печати ставились именно на тех, кто которые должны пойти в караван. И э, к своему, так сказать, к своей радости, вот эти люди ко мне обращались, и я смотрел, и этих печатей в них не находил. Но часто бывают, знаете, люди, которые говорят о высоких энергиях, о какой-то там божественной любви. На самом деле, знаете, вот... Цивилизация насекомых, в частности, знаете, самка богомола, она, знаете, тоже божественная любовь, божественная любовь у них там это принято у разумных, а потом они сжирают там, так сказать, самца и отчасти потомство. Вот у них это вот у этих принято, у них это даже считается доблестью, и поэтому часто они влияют через людей, они как бы все там мы мы за любовь, мы вот тут за все хорошее, а потом просто пожирают это чистый паразитизм и пожирание. Ну, в частности, мы это видим <coughs> и по, так сказать, ну, надо отдельное по этому поводу видео сделать. Действительно, так сказать, самки богомола в человеческом обличии, которое, к сожалению, некоторым талантливым людям действительно запудрила мозги и сейчас потребляет их, их энергетику. И, кроме того, получается, вот эта цивилизация насекомых, она против вот этого этой движухи. И так тонко, знаете, там воин света это не воин света, это не то, гончар это не тот гончар, это это не то. То есть вот такие вот тренд пам-пам, и все. А все а все поразительно. Ну вот на, на этой, как говорится, на этой самке богомола как раз и стоит эта печать. Поэтому с удовольствием увижу ее, как говорится, прохождение ее души. Туда, в те миры. Ну, наверное, это будет хорошо. Так, уважаемый мистик, расскажите, узнать, есть печать или нет. И как их снять? А еще у кого из небожителей есть такая печать. Ну, знаете, печать черного колдуна, как как их снять? Снять невозможно. Но вот на полном серьезе. Я не могу ее снять. Вот как бы как бы это не казалось, я пока не могу ее снять. Вот не могу. А печати стоят у многих. То есть. Так много людей из нашей элиты обращались к черному колдуну, огромное количество, потому что ну, он реально, реально действительно мастер. И это его действие сразу проявляется. То есть он излечивал их. Вот прямо излечивал того, кого не мог, не могли излечить. Он выправлял проблемы. Но он ставил печать на этих людей. Ну кто этого заслуживал? И все. То есть они. они... Так, уважаемые мистик, деревья несут мужскую и женскую энергию. Когда я сливаюсь с природой, слушаю рассказ каждого дела. мое любимое дерево – дуб. Это мужская энергия. Ну, тут я бы не, не говорил, вот это половая принадлежность. Типа дуб – это вот мужская энергия, там береза это женская. Нет, дуб – хорошая энергия. У меня, как говорится, есть друзья в мире растений. В частности, дуб у меня вот <coughs> тут недалеко стоит большой-большой красивый дуб и он защищает и помогает и сколько раз он выручал меня и знаете вот на меня же очень много негатива идет очень много в частности вот от этих ребят богомолов тоже которые кстати любят ходить в капюшоне то есть некоторых капюшонов когда вы снимаете с них вот это вот там морда богомола то есть это негативная цивилизация которая пожирает пожирает питается энергией людей что могу сказать и дуб ну как и защищает потому что я забочусь о нем я забочусь о как говорится местной природе о всех деревьях о всех животных здесь это ну как бы моя ответственность поэтому я дружу с духами земли с духами воды соседнего озера с лешим местным то есть у нас партнерские отношения не то, что я тут командую мне, ни в коем случае об этом речи не идет. Все, как говорится, вот как говорится, такое народовластие. То есть они уважают меня, потому что понимают, что я искренне забочусь о них. Они заботятся о мне, обо мне. И это часто происходит очень много опасных ситуаций. Меня эти, так сказать, духи выручали. И выручают до сих пор. Поэтому ну, вот на этой земле я чувствую себя уверенно. В Москве, как бы. Ну, тяжеловато там слишком много я там в отличие от некоторых мощных так сказать вот воинов света там шаманов которые я там человек все-таки простой местечковый вот сижу здесь на этой земле и вот вокруг меня там знаете пространство я с ним дружу оно дружит со мной поэтому я здесь подпитываюсь энергией стараюсь больше здесь находиться так продолжать стримы ну друзья мои куда куда мне деваться приходится приходится так доброй ночи так про руны потом мистик когда бандитский антинародный путинский режим рухнет сделай прогноз с точностью до месяца ну вы я же нет каково это вам какой-нибудь Антоша поддубный там на картишках там что-то раскидывает там сколько людей старо. Вы понимаете, что э, будущее нестабильно. Есть есть ориентиры, но э, даже произнося как какое-то предсказание, оно меняет ситуацию. Поэтому, знаете, так много предсказателей, реально талантливых людей. Не то, что какие-то там <coughs> э, э, действительно талантливые люди, но они делая предсказания, они часто меняют ход ход событий, хоть чуть-чуть доменяют. И чем больше прогнозов, тем больше это волна, это река. Здесь нету жесткого, что он рухнет. Ну, я надеюсь, что это будет. Ну вот так. И сейчас уже уже идет это, эти перемены. Надеюсь, что до осени это произойдет полностью ли он рухнет или опять он, он попытается переформатироваться он, он не рухнет там сразу он будет переформатироваться так так мистик передайте мне печатика а я ему передам все что вы пожела... пожелаете друзья мои это ну просто невозможно вот просто невозможно Мистик вопрос Как раскрыть память души и нужно ли это Возможно если положено придет само Ну знаете Это как растение То есть человек должен развиваться И память души нужно Обязательно нужно То есть для осознанного человека нужно Просто так для вот не нужно А вот человек который раскрывает свои Способности должен понять Откуда он идет и куда Должен понять свой вектор Должен понять, ощутить. Это в чем-то позволяет вам размыть, потерять человеческую форму. Потому что вы понимаете, что ваша душа не привязана к человеческой форме. Вы могли быть и природным духом, и духом растений, духом камней, и божественным духом, и демоническим духом. То есть ваша душа разнообразный опыт имеет. Когда вы это понимаете и сумеете это перенести, вы, вы, вы начинаете развиваться так скажите нормально ли что чакры в виде спиралей ну не совсем нормально хотя вы можете просто их воспринимать в таком виде потому что но ну, они вращаются вы можете воспринимать их как спирали поэтому так в идеале когда вот прямо видите но ну, это не очень хорошо ну может быть вы просто не полностью Так, мистик снился мне за день до встречи с Шувалом. В Шубе был а, вещий сон. А, ну что, Шувалов? Ну, понятно, что мерзавец. Ну и понятно, он, он же и встречался, я думаю, на нем есть печать. Я просто издалека-то не, не видно. Мистик большая польза в двух словах, как можно энергетическим упражнением прочистить легкие бронхи при простуде, чтобы не разболеться. Ну, друзья мои, у меня есть эта практика, когда вы как бы энергией собираете, вот эту вот энергию бактерий, вирусов, грибков, создаете вихрь, либо вот вокруг тела плотненько с намерением собрать вот все эти вибрации, а потом выдыхаете коричневое солнце, метр под вашими стопами. Энергетический такой центр, тоже такая чакра, которая принадлежит тоже вашему телу. Вы на вдохе собираете вот эту энергию осознанно, на выдохе отправляете. К вот, примеру, горло. Можно не вот так закручивать вокруг вихрь, а вот делать его вот так вот. Вот горло, к примеру, бронхи легкие. Мягкий вдох и выдох туда. Как раз собираете вот эти коричневые эманации и отправляете туда. Поэтому... Так. Всем здравия. Сколько провокаций сегодня, думаю, подставок в этом. Ну, провокаций действительно много. Возможно, все там какие-то то что там нападали куда-то бросали чтобы потом сказать потом опять же вот с этими детьми все время такая провокация что там какие-то дети там ну конечно это провокации властей больше вместе подскажите пожалуйста как можно получить вашу помощь ну дорогая ольга у меня есть как под ну, под каждым видео, телефон моей помощницы запись на консультацию если вам это реально необходимо потому что я все-таки как бы всегда говорю что попробуйте сами потому что энергия это это важно и вы должны не то что вот разовые мы вот там пораб, вот работаем с людьми как бы помогаю я какие-то убрать что-то почувствовать увидеть как-то разрешить энергетически вот эти проблемы но после этого надо заниматься понимаете изначально я понимаю что эти люди не хватает им веры в свою душу вот и все в основном так максим фадеев да, против насилия по ходу мозгов побольше с обеих сторон да друзья мои хотелось бы все это мирно почему-то не получается так Татьяна, уважаемый мистик, вопрос, если кто-то рассказывает о своих болезнях, автоматически я чувствую эту боль у себя, как защитить себя от информации, или как реагировать, чтобы не навредить себе, ну вы просто сенсорный человек, и часто вы как бы, вот это тоже видение, вы думаете, что вы чувствуете, а вы видите, то есть чувство, это тоже видение вашей души вам кто-то говорит, вы концентрируетесь на этом и прямо вот у, у себя это чувствуете. Не то, что у вас это болезнь, а вы ощущаете, как это происходит. Это видение. То есть, вы человек чувствительный. как Многие блокируют, знаете, вот почему некоторые люди талантливые, они не видят. Потому что они говорят себе, мне тяжело это видеть, я не хочу это видеть. Потом у них одевают очки себе, потом вообще там бывают слепнут, глохнут, потому что вы как бы все время, ну не, не в таких словах говорите, я не хочу это видеть, я не хочу это чувствовать. Вы, вы становитесь, у вас тоже там, к примеру, начинаются, вот от этого могут быть болезни, потому что вы даете себе, ну как бы, эhm, намерение. Вот как мы с вами работаем, намерение, вы себе, люди очень многие дают намерение, тоже вплоть до намерения умереть. Потому что вы, вы как бы говорите себе, что я, я уже устал. Мне уже все это надоело. Я хочу от этого уйти. Таким образом, вы даете команду. А потом вы спохватываетесь, хопа, приходите, а у вас такое заболевание, от которого уже тяжело вылечиться. Представляете себе? И вы думаете, а кто же на меня повлиял? то Кто же это такой мерзавец там? Почему я хочу еще? У меня есть планы. Сразу появляется жажда жизни, когда вам говорят, что вам осталось недолго. Вам кажется, что вы хотите жить. А на самом деле программа. То есть надо следить, знаете, следить за базаром, так по-простяковски, внутри себя даже. То есть вы не должны говорить, я не хочу видеть, я, сказать, я хочу видеть. Вот именно внутри себя сумеете сформулировать. Хотите видеть энергию? Увидите. Но мы часто пугаемся, страх блокирует нас, и мы надеваем на себя очки. Часто мы надеваем темные очки, потому что нам тяжело свет воспринимать. Тоже мы отгораживаемся, мы все время отгораживаемся в том числе какая-то магическая защита, мы ставим вокруг себя эти щиты, зеркала, кирпичные стены, а потом мы не видим и ничего не чувствуем, мы говорим, вроде я такой талантливый, а почему я ничего не чувствую? Ко, ко мне люди часто обращаются и говорят, я хочу видеть энергию, я хочу выходить в астральном теле. Как это сложно? Нет, это не сложно, потому что часто люди себе ставят блоки, вы с одной стороны хотите, с другой стороны блокируете. Так много мы сами себе вот этих программ ставим. От них тоже надо очищаться. Зачем эти сборища? Детей и стариков повязали. Это страшно. Человека сбережения главная задача. Да, согласен. Согласен. Я тоже, мне не нравятся вот, вот эти вот общие собрания. Я вообще индивидуалист. Мне Вот, вот это вот. Но почему-то, видите, вот всегда это получается через это. Всегда получается через это. Поэтому сбережения, ну вы видите, как власть это бережет людей. Она просто списывает стариков полностью. Она уже не только стариков списывает. Получается, она людей уже даже там, э, то есть от 40 лет уже все тоже списаны. Списанные люди, они не нужны этой власти. Уже и работу не найти, хотя это люди образованные, талантливые, нет, их выбрасывают что вы можете сказать поэтому у власти нету человека сбережения поэтому вот это вот выплеск даже вот в чем-то агрессии людей это как бы жажда жить жажда жить старики хотят жить люди хотят жить а молодежь понимает что молодость-то быстро пройдет и тоже хотят жить им нужно будущее Будущее не такое, которое это, не будущее, не рабов, которые перед подъездом падают там, а он проезжает там на своих там 50 машинах со свистом. Нет, нам не нужен такой царь, и не нужны такие бояри. Поэтому этих, их нужно, как говорится, на утилизацию. Этих ребят нужно сдать на утилизацию. Пусть они работают, знаете, вот разбирают. Сортируют мусор на свалках. На тех свалках, которых они с таким... Э, так наделали. Пусть займутся делом хорошим. Это им ну, наверное, по силам, если за ним присматривать. Так, Лилия. Царя предали сервилыки. Это, это работа спецслужб. Время организаторов найти. Власть игнором провоцирует. Никакого общения, разговора. Ну, конечно, мы знаем, что... Э, Власть реально Плюет просто откровенно Хабаровск, Хабаровск люди э, В полгода Выходят на митинги И с ними не удосужились поговорить Не удосужились не, не, не говоря о том, что не собираются выполнять их Ну Незаконно посадили этого Человека и все И не собираются никаких уступок Целый город они не могут Что они сейчас тоже не выпустят этого Нет так добрые ночи мистик правда ли что у нас днк убрали что было у наших предков ну днк все время меняется Не думайте что она дорогая альбина что все вот это же тоже энергия. днк это информация она не то что убирается она, она меняется меняется каждый каждое новое поколение уже уже есть изменения Так, Мистик, вы верите в существование параллельной Земли в другой временной линии? Как эти линии должны объединиться в ближайшее время? Ну, знаете, они не объединятся, не думайте об этом. О том, что существуют различные параллельные вещи, существуют, но не так, как вы думаете. Не то, что это вот мы здесь и такие же мы, то есть вы такой же сидите там, только чуть-чуть другой. И в конце концов, вы, бах, это две Земли соединятся, их не две, а гораздо больше. Так, кровавых надо обязательно судить, убивать за деньги. А ну, недопустимо в нашей мире, согласен. Согласен. Так, сегодня излучатели плохо работали, не смогли всех вернуть депрессии, но пытались. Да, друзья мои, пытались, пытались, было вот, ну, большое воздействие. И это же тоже, понимаете, это тоже убийство. Потому что мы же не, мы просто не видим жертв. Вот эти излучатели. Представляете, сколько людей погибает. Инфаркты, инсульты, самоубийства. Вот это излучение, насколько оно действует. И вот это, вот это, ну, похуже даже, чем... Вот вы живете в доме, вы не знаете, что, что вас вот этих вышек понаставили. они бомбят ведь. Вы все знаете, что они бомбят. Потому что эти вышки не для связи. Они ставятся в таких местах, даже во всех деревнях. И кто это сделал? Что это, не на правительственном уровне? Об этом не знает царь или бояре? Знают. Мистик, скажите, с чего у вас начался первый шаг в мистический путь? Друзья мои, в общем-то я скажу вам, что с детства. Эта тема у меня вот с детства. С детства вот эти. Я, я и с духами, и со всеми общался. Ну, сколько... Эти истории я же вам рассказываю. Как это? Со мной постоянно это происходит. Поначалу я удивлялся, потом понимаю, со мной происходит это каждый день. Ну, о каких-то встречах с различными, уже там, так сказать, серьезными магами. Ну, конечно, стоит рассказать, что в Африке это произошло очень-очень ну, уже давно. И встретил я, ну, одного колдуна. Тоже не того, который сейчас, а другого, который до сих пор здравствует. его До сих пор мы поддерживаем с ним связь. И он познакомил меня с различными колдунами по всему миру. Целый, так сказать, мистический орден. Это на данный момент это более 30 практиков, которые находятся по всему миру. И они тоже влияют на этот процесс. И я тоже как бы состою в этой, в этой организации. И, ну, как говорится, тоже, тоже работаю по мере своих сил. В том числе и донося до вас некоторые такие сведения. Ну, для кого-то они, может быть, смешные, фантастические. Но это имеет смысл, потому что среди вас есть очень много чувствительных людей талантливых. И для кого-то это просто развлекательно, так сказать. Для кого-то там, может быть, что-то что смешно. Все все так. Но для некоторых это, это толчок. Толчок, то есть это как бы я пытаюсь. Так, вопрос, как сосредотачиваться, сохранять внутреннее спокойствие в толпе. Ну, толпа это энергетика. То есть бывает энергетика толпы, захватывает. Это уже эгрегор. То есть вы должны отделять свои мысли от чужих. То есть это очень важно. Что вы не. Ну, индивидуальная личность Надо уходить в, в душу От разума уходить в душу Тогда вы как бы со стороны Понимаете больше Так, Артемида, вы всегда балуете Старого мистика Как вы думаете, какова, какова миссия Навального на земле? Отпустят ли его на свободу? Ну, ситуация сложная Сейчас его на свободу власть не отпустит они не поддаются вот на эти дела там хоть будут выходить там по 10 раз фургала не отпустили навального тоже не отпустят если только ну как бы на западе там не закрутят гаечки там э, ну не сопрут деньги путина э, вот э, в этом случае можно может быть торговля а так Миссия. Но вот э, относиться можно к Навальному по-разному и говорить, что он такой агент Запада. Но, друзья мои, что ему там все эти сведения башни Кремля поставляют, понятно. Но вот если бы не, не его фильмы, вы бы сейчас бы так и думали, что Медведев такой замечательный честный человек. Если бы не его фильмы, вы вот не узнали про все эти вот их э, вот эти богатства. Вот сейчас вы знаете благодаря ему, откуда он эти сведения получил, как он это сделал. Он открыл вам глаза, он дал вам информацию. Вы ее можете воспринимать, верить, не верить. Но что вот про, про тех, кого он снимает, они а козлы, да. Хороший ли он, ну, каждый решает сам. Но считаю, что он выполнил очень серьезную функцию для нашей страны. Как мы этим воспользуемся? Сумеем ли мы сохранить, не развалив все это, а как бы собрать в кучу, убрать мусор? Не, не развалив. Вот это вот от нас зависит. Не от Навального, а от нас. Так. Саныч, ну, черный, ну, хитрец. Обла... души и бабло. Ну, в принципе, да, дорогой Саныч. Это, знаете, на самом деле... Ну, как? Демоны так работают. Ну, настоящие. Не, не вот эти бесы, которым нахапать, нажраться вот со свиным рылом. Там вот все вот это гаваха. А настоящие как бы говорится, демоны интеллигентные, то есть мощные тоже души, они собирают и там, они работают и на минусах, и на плюсах. И души, и бабло. Вполне. То есть, вот это э, ювелирная работа дьявола. Вот так мы скажем. Ювелирная. Не топорная, не мясорубка, а ювелирная. Мистика, ты снял себе печать. Нет, друзья мои, печать скорпионов на мне так и осталась. И она отравляет меня. Многие из вас там давали мне советы, как. Но вы не понимаете всей сложности ситуации. И не понимаете, что с одной стороны ее снять легко, а с другой стороны э, нелегко. Тут есть дилемма. Снять ее или не снять? Снять, <весых> значит, ну, несколько, э, ну, как бы не выполнить Свои задачи поэтому надо вот на этой грани стоять грань как говорится между жизнью и смертью потому что надо быть все время осознанной то есть держать вот этот яд держать и мистик вопрос пирамидка на энерготеле – это печать или что-то другое да скорее всего это печать и такая печать знакомая как избавиться от влияния черной давы ну вот в двух словах не скажешь в двух словах не скажешь а часто это бывает сложная работа то есть вам надо работать с энергией уметь во первых очистить себя от ее подключений потому что у вас ну, видимо еще кто-то из ваших близких у них есть эти подключения надо снять с себя подключение желательно но после этого отстраниться, не поддерживать отношений. Потому что через черную вдову это не просто человек, а скорее всего через нее действуют вот эти бесы. И они, ну как бы, действуют, и с ними, если с человеком легко справиться, то бесом-то все равно. И они эту вдову, так как говорится, для них это расходный материал. Так. Тамара, черная клякса на руке. Кисть руки между большим указанным пальцем. Что это? Что за печать? Ну, это может быть не какая-то особая печать. Это может быть какой-то негатив на руке. Это ну, как бы каналы удачи. Канал удачи. Кто-то, может быть, позавидовал. Закрыл, потому что, ну, клякса, которая не перекрывает все, это, скорее всего, так неосознанное негативное воздействие. Такая вот печать, поэтому она и выглядит как клякса. Ну, просто отнимает часть вашей удачи. Так. О, уважаю работу ЧК. Крут. Ну, друзья мои, я тоже, знаете, в общем-то, только сейчас понял красоту игры. Ну вот не сейчас, но вот когда он ушел, я понял красоту игры. До этого я тоже, так сказать, некоторые иллюзии, непонимание. А вот когда я увидел эту картину, я понял, насколько вот это вот действительно такая многоходовая комбинация, в которой ну вот, сразу не поймешь. И надо иметь волю, силу, и чтобы вот так лавировать между такими акулами потому что это же вам не это не у детишек в детском саду конфеты отнимать, а это ну, не только люди, а это и э, бесы и черные всякие существа, которых то есть надо держать свое сознание, чтобы с тебя не считали эту информацию, что ты хочешь, нужно эти печати ставить так, чтобы их не увидели, понимаете, чтобы они проявились вот, но ну, это вот настолько филигранная ювелирная работа, что я просто аплодирую. Я вот на это, честно говоря ну, я вот на себя измеряю, понимаю, что э, я слишком зелен, чтобы вот такую, такой красоты игры проделать. Так, доброй ночи. Можно ли энергетически очиститься в бане, когда паришься? Ну, в принципе, да, конечно, конечно. И бани, вот все эти процедуры, к примеру, закаливание, обливание, да, э, э, в чем-то, в чем-то да. Но э, дело в том, что надо, кроме физического омовения, еще и работать. То есть баня, если вы работаете энергией там еще, вот это вот лучше. Баня всегда хорошо. Но когда баня э, вы, вы воспринимаете как энергетическую практику, это, это вообще супер. То есть, в общем-то, любую вещь, бы, вещь бытовую в нашем мире можно использовать как энергетическую практику. Так, самка богомола это Собчак. Ну, в общем-то, да, через нее тоже, тоже работают эти силы, у нее у похожая такая энергетика есть. Но я имел в виду другую гражданку, от которой пострадали хорошие люди. Ну, в результате, в общем-то, она сама пострадала, на самом деле. Пострадала, я понимаю. Но продолжает, продолжает вот эта попытка сдержать вот эту волну перемен. Вроде как помочь, но на самом деле сдержать вот это собственно говоря классический вариант провокатора который еще и является паразитом ну и типа и людоедом мистик ваше мнение о шамшуке друзья мои я знаю только так сказать краем глаза ничего ничего не могу сказать нет у меня времени изучать возможно хороших людей я просто Знаю, что у него все построено, по-моему, на жестких конструкциях. А я человек стихийный, я работаю стихиями. Поэтому, ну, немножко это мне не близко. Поэтому, что человек знания, да, да, это так. Почему хорошие люди на Земле часто страдают, а плохие процветают? Где справедливость? Да дело, знаете, на самом деле, страдания, они возвышают душу. Вот, к примеру, Многие души, серьезно, я часто встречаюсь с этими людьми, они, ну, как бы думают, а чушь я вот, всю жизнь мне все дается с трудом. Вот кому-то, кому-то вообще все легко. А вот каждый шаг, препятствие, каждый шаг надо проламываться, пробиваться, изощряться, изучать. А потом, знаете, понимать, что, ну, как бы серьезные души, сильные, они берут сразу себе сложный уровень, потому что понимают, что... Им нужно пройти вот за одну жизнь сразу много. Кармических вопросов, энергетических, решить сразу много этих проблем. А, как говорится, души попроще. Берут себе легкий уровень. И вот всю жизнь они наслаждаются. Но им этих жизней надо пройти 10, 20, 50, 100. А, а вот душа проходит вот за одну жизнь сразу много. Поэтому вот справедливость. На самом деле часто... Страдания, ну то есть вот они как бы более, ну, более ну, серьезно обучают душу. То есть вот разница. Вы как бы экстерном проходите то, что на другие тратят века. Так. У вас получилось разоблачение кода души генеральской. Вы справились с этим заданием, пусть получится. Да, друзья мои, когда знаешь код, это просто. Когда знаешь код, это просто. То есть код, ну, наверное, все-таки подробнее надо. Но многие из вас люди, которые там, знаете, сказки какие-то там, знаете, что типа, если знаешь имя демона, то ты владеешь им. Ну, как бы, ты можешь им командовать. Как, знаете, джина, которого заточили в бутылку, вы его там вызываете, он как раб лампа становится в чем-то. Каждый из нас может быть рабом, рабом лампы. Если кто-то узнает ваше настоящее как бы имя, код вашей души, то вы становитесь в руках этого существа, как, как пластилин. А может, он вас может убить, он вас может действительно все, что угодно сделать. Не знаешь, что он там в лоб может сказать имя. Хотя бывают такие случаи. То есть, если вы знаете код человека, и вы ему его говорите, то в принципе... Ну, просто человека это, это произведет ужасающе. То есть у него может открыться мгновенно вот эта память, а это его убьет. Ну, убьет физическое тело, я имею в виду. Так, что по Навальному, вы думаете, выпустит ли его? Я думаю, нет, сейчас не выпустят. Так, с ней не меньше, кого мощнейший маг. Так... Сундаков, Виталий Моченьшин, а Африканцы хороши, но кратковременно. Ну, это не так. Не надо преувеличивать. Ксению Меньшикову я уважаю. Я понимаю, действительно, мне близок ее подход. Ну, во-первых, северная магия, она мне тоже близка. Не думайте, что там, как говорится, я за, за африканцев. Нет, я просто понимаю, что это все... Наш мир очень маленький, и вся эта магия. Насчет Сундакова не знаю. Вот Ксению Меньшикову я... Я понимаю и уважаю. Но это не значит, когда вы принижаете кого-то, говорит, да, все это там китайцы, дрянь, японцы, дрянь, эти все вот начинаете, это, а мы там, мы, все, это до свидания. Значит, тут никакой магии, тут вот эта гордыня, и когда дело дойдет до дела, вы сдуетесь тут же так добрый вечер мастер вопрос по практике рода для замужней женщины остается род ее матери и отца или она переходит в рот мужа ну э, понятное дело что у меня там упрощенная несколько практика потому что родов то может быть много вот этих корней много поэтому в принципе надо работать с разными корнями но э, не надо вот себя тоже чтобы переходите в рот мужа и все вы, ваши, ваша родня ни причем. Нет, это не так. Ваша генетика, и вы подпитываетесь своим родом. У вас есть своя, своя мать и свой отец. Поэтому. так. Сам по богомола это Кабаева. Ну, вы сейчас начнете это. Начнете различных женщин. Ну, Скабаева э -э, не, не самка богомолов. Все-таки, знаете, у богомолов, у цивилизации богомолов и вообще у них принято пожирать самца. Она, как я понимаю, не пожирает. Она все-таки просто женщина, с, ну, которая, понятное дело, что мы, может быть, негативно к ней относиться, но у нее есть дети, поэтому... У нее тоже своя судьба И знаете, у нас у всех Бывают даже партнеры наши Ну, часто бывает спорные, потому что, знаете Бывает сначала любовь, а потом Очень большая ненависть Так, Татьяна, уважаемый мистик, вопрос Как же научиться управлять сознательностью Когда это нужно, а не Все время находиться в нем, видеть и чувствовать все Когда это нужно ну, для этого надо вносить осознанность в свою жизнь. То есть простые бытовые вещи надо делать осознанно. А потом эта осознанность становится автоматической. То есть вот как вы э, как-то учились ходить. То есть для вас это было тяжело. Вы не знали, там падали. А потом сейчас вы не думаете о том, как вы ходите. Просто ходите. Точно так же и осознанность такая мистическая, вы ее вносите в свою жизнь сначала по крупицам. Вы учитесь ею. И пытаетесь, чтобы вся жизнь ваша была осознанная. Потом вы просто живете осознанно. Это тоже становится легко. Это не значит, что вы каждый шаг вы должны напрячься и думать: я должен быть осознанным. Я вот иду там, как говорится, кушаю осознанно, разговариваю осознанно. Вы от такой, от такой напряжённости только то, как... <рех> кряхнете. Так, друзья мои, что-то вопросы повторяются, или я там новые техники кри йоги обещали еще. Да, друзья мои, не успеваю, видите, и все, все, а новые техники – это серьезная вещь, это серьезная, крио-йога Кри принадлежит, так говорится, тоже не мне, а это замечательная, очень огромный, высокий дух – это Махватар Бабаджи, его, его техники, и приходит время открывать еще эти техники то есть это уже работа с чакрами которые находятся вне тела некоторыми другими чакрами в теле то есть это энергетическая работа буду будут обязательно у меня есть обязательства я должен эти техники принести вам в этот мир так вот у меня в саду два дуба. Сильное чувство, что один мужчина, а другой женщина. Ну, да, друзья мои. Поэтому не надо... Вот вы, вы ощущаете, не надо на дерево сразу вешать половой признак. Действительно, у каждого дерева свой, свой дух. Поэтому чувствуйте, работайте. Что за капюшона с черепом вместо лица? Ну, это бывают эти... как его? Бывают ангелы смерти так работают. С черепом вместо лица. Как-то знаете да вы же знаете я тоже как-то одно время служил в этом ведомстве и была такая маска да там разные маски но в частности череп это хорошая маска в которой приходишь к некоторым и говорить так навальный выглядит привидением как думаете есть ли печати у него Печати, друзья мои, на самом деле, вот скажу вам честно, есть у всех, потому что мы живем в таком мире достаточно токсичном, и эти печати есть у всех. Важно, какие они, понимаете? То есть на нас вот, все равно присутствует, как говорится, вот эта энергетическая грязь, часто в виде печатей от наших родственников, от знакомых, от, от работы, от тех, кто нас любит, от тех, кто нас ненавидит, от различных духов. То есть знаете, абсолютно чистых людей нету. И вот даже, ну, как бы чистые люди бывают обращаются. Ну, там у них есть, там, к примеру, раз, два, три, там, ну, снимаешь там 5-6 печатей с человека, работающего над собой, занимающегося пример, практиками, крей-йогой, вот обязательно все равно на каждом центре какую-нибудь из янда найдешь. А уже, как говорится, на некоторых действительно клейма негде ставить. У них вот это энергоцентры, они там завернуты. В десятки слоев. Десятки слоев. И вот, между прочим, сегодня замечательная женщина ко мне обращалась. И вот нижний энергетический центр, центр Земли закрыт. А женщина чувствительная, она как говоря, йогой занималась. Но вот повелась на эти фокусы вот этой, как говорится, мадам богомола. И снимали печати. И приходила эта гражданка. Я думаю, ну, вообще нормально. Вот поэтому я вам сегодня так с возмущением и говорю вот это, что, что эта богомолиха пожирает своих детей. Ну и своих этих... Заметьте, человек, когда обычно это, это... Ну, существо, она либо одна, без мужчины, потому что мужчина уже сожран и не один. То есть это тоже такая, как вариант «Черной вдовы». И пожираются, да, там дети, близкие пожираются, если нету их, начинает вот эту информацию. То есть через нее идет энергия вот этой вот. А их не накормить, их не накормишь. Я вот это встречал Знаете, огромная беда. Ну вот женщина замечательная, тоже женщина чувствительная. У нее у сына вот такая невеста. Такая, ну не невеста, а вот как бы жена. Но он с ней не живет. То есть вот они живут ну, в этом уже годами, но они, как бы, у них нету обычных, так сказать, бытовых контактов. И она сумела убедить вот этого, э, что так и надо, что детей не надо, что вот э, спать, как говорится, вместе не надо. Это все, как говорится, грешно, только вот божественная любовь. А сама она пожирает его, и, и эту маму пожирает, и еще умудряется еще родственников, там, сестру, там, мужа сестры внучку сестры то есть вот она начинает жрать все пространство и они это не осознают дело в том что она тоже вот сладостно знаете там какие-то картины божественные божественная любовь вот это вот какие-то там медитации вот все признаки вот все признаки и вот эта женщина она ну у нее и сейчас и болезни какие-то то есть она всячески но ну, противостоять она талантливый человек, и у нее прошлой жизни очень, очень серьезные. Там, мы ходили в них там серьезные воплощения. Но сейчас ну вот, заблокированы. и все потому, что против вот э, этой цивилизации, представляете, объем, объем этих насекомых огромный, просто бытийная масса. высосут любое. То есть, как мы их не пытались травить там по-разному. Только уменьшить воздействие, отгородиться чуть-чуть. На самом деле сложная задача. Я встречаюсь с ними не первый раз. Они очень хорошо маскируются. Но это уж лучше бесы, скажу вам чисто. Бесы, демоны, чем вот эти насекомые. Потому что их не тяжело передавить. Тяжело. Так. Негатив снимает осина. Говорят, старину осину высаживали. Ну, разные деревья. С деревьями надо дружить. То есть, если вы просто сажаете, надо заботиться о дереве. Энергетически, как бы, даже здороваться с ней. То есть, когда вы. Это не ваш раб, не то, что вы можете спилить все время, это ваш друг. Вы подходите там к этой осине, здороваетесь с ней. Ей отдаете, к примеру, часть своей энергии, получаете. <соспалкивает> Ух ты! Мистик, ты, ведьмак. Нет, друзья мои, я просто, как говорится старый болтун поэтому не надо мне этих ярлыков вешать вопрос надо подготавливать заранее начали стрима а потом уже болтать чате ну друзья мои это заранее вот эти схемы как говорится как идет так и идет да Дядя Витя, сколько раз в Москве был, некомфортно себя чувствовал, какая-то напряженка. Ну, дядя Витя, в последнее время Москва еще хуже испортилась. То есть вот эта энергия э, дряная, ее здесь накачивают. То есть раньше Москва была другой. Я помню ее, другой. Тоже не сахар. Тоже не сахар. Но она была другой. Сейчас они ее вот, они травят, они приходят и травят вот эти пространства. Они не, не только леса травят Не только Сибирь, не только Байкал Не только эти реки У них манера, вот это тоже паразиты Они приходят и травят осознанно все Вот это тоже Понимание Эх, Понимание Того, что за ними тоже стоят Так, мистик, скажите Земля круглая или плоская? Ну, земля круглая Вся энергия в, этом, в этой вселенной принимает форму круга. Мистик, когда уйдут оленеводы прямой наводкой в стойбище, желательно на Чукотку. Ну, оленевод уйдет, как говорится, с раваном. Так, Дарина, благодарю вас за вашу, за вашу поддержку. Так, уважаемый мистик вопрос эфирные тела у разных людей разных размеров или у более чувствительных людей эфирное тело больше М curse. ну да эфирное тело разное естественно и вы его можете расширять и сужать и если вы работаете с энергетикой ваше тело больше оно виднее чувствуется на него кстати если вы ну и она видно могут и паразиты прилетать да Мистик, правда, что душа 40 дней проходит очищение. Ну, знаете, душа часто проходит очищение и э, во время болезни. То есть, иногда кто-то, знаете, уходит из этого мира легко. А кто-то мучается, бывает годами. То есть, человек бывает умирает годами. И это тоже, знаете, в чем-то ужасно, а в чем-то происходит очищение души. То есть, душа вот этими страданиями проходит очищение, чтобы когда выйти, ну, имела возможность... Ну, остаться в человеческом мире или там, может быть, выше пойти, но но не упасть вниз. Поэтому часто мы думаем, за что нам это, а часто вот эти страдания, они, в общем-то, имеют смысл как благословение. То есть благостные люди, они бывают уходят легко, просто уходят, даже знают свой ход, просто уходят, когда надо, когда пришло время, они выполнили срок. Они а осознанные люди, да. Кто-то больше мучается, кто-то меньше, но Быстрый уход дается не всем. И не всегда это благо. Так, вот так бы вышли против пенсионной реформы. Против вакцинации, геноцида. Вышли за Навального. Да, пастухи тоже я не люблю вот этого. Лидеры вот эти, лидеры. Нет, ну вот, вот сейчас же вышли тоже не за, а против. Не за кого-то, не за лидера. Многие они, там тоже им этот лидер ну, уже Это только как повод. А на самом деле... Действительно накопилось. И они же все прибавляют и прибавляют. Они все грузят и грузят нас. Они же не останавливаются. Поэтому мы, мы, мы терпеливые люди все время ждем. Думаем, ну все, наверное, но ну это последний, А вот сколько за последний год они и законов, и всякой дряни. Эх, всякой дряни. На. Так. Мистик, есть ли у нас выбор? Да, дорогая Оксана, выбор есть у каждого из нас. И от, от этого многое зависит. Да, как обидно сидеть в бункере, когда у тебя есть замок. Но замок, видите, то есть проклятие все равно на нем есть. Видите, замок не успели построить, он заплесневел. И надо его перестраивать. То есть на нем проклятие. Вот вся эта кровь, сколько, скольких людей, они.. Да, ладно, друзья мои, мы уже с вами больше часа в эфире, благодарю вас за, за беседу, давайте, надеюсь, увидимся с вами. Держитесь и занимайтесь, самое главное, занимайтесь собой, вот, чтобы поддерживать свою душу, своей энергетикой, чтобы все эти печати для вас были вообще тфу. Чтобы вы не боялись этого, чтобы вы и энергетически, и физически, и финансово могли поддержать свое здоровье, здоровье своих близких, свое благополучие. Не зависели ни от каких, ни от Путиных, ни от Навальных, ни от всего вот этого, а были самодостаточными. Умели, спокойно могли и зарабатывать, и, и учиться, и созерцать этот мир. Чтобы вы стали хозяевами своего тела своей энергетики своего дома своей земли вот это важно а не то что как, кто нами управляет я вообще этих управленцев терпеть не могу я бы их знаете, всех всех в эту в мясорубку честно вот честно самым жестоким образом но это не позволительно это кармически еще как-то но На самом деле, не люблю я никаких властей, ни наших, ни западных. Вообще терпеть не могу. Но приходится, приходится играть по правилам этого мира. Все, друзья мои, пока.